так продолжаем подземелье шатер пиксель данжен убийца ежедневное подземелье так это у нас что это у нас искажение ловушка сделан из странной магии собака не призовет самых разных существ на это место. Оно нам надо? Я думаю, что не особо. Давай этих слегка толкнем. Пускай проснулся. как ты больно бьешь а. просто трындец какой-то так у нас по хп что-то мы вообще сильно просили что у нас по идее к вам гости не успеешь не догнаешь Ну и лови. Так, забираем гриффельцы. У нас грейфель. Гриффель забираем. Призыв, наверное, нам не актуален будет пока что. У нас два. А, опять два. Вурдулак, или как они там называются, правильно? Вурдалака. Вурдалак. Вурдалака у нас два. М -м -м. Ловушка прям сходу. И еще одна. Ослабляющая. Красота. Две ловушки подряд. Сундук непроклятый. Или переход на следующий уровень огонечек цветок улучшения есть ослабляющая ловушка есть кольцо цепля кольцо богатства богатство это хорошо мы можем его сейчас одеть и немножко побогатиться. Но, правда, этот уровень богат на эти, на кольцо стихий, поэтому такое себе. Так, снять, если что, мы снимем проклятие с кольца. Одеваем ее. Дели, замечательно. Она не проклятая. Продолжаем. Видим огонечка. Огонечко Огоня с лучше драться в воде. Поэтому либо. идем в воду и ждем, пока он подползет. Либо, если он нас не видит, просто убирать его на расстоянии. Еще один огонечек. То же самое. Либо драться с ним в воде, либо убирать на расстоянии чтобы он нас даже не заметил вот еще два вруталака их бы в идеале на этот вытащить на угли но они в милишном бою очень больно убить вот у нас доспех еще слабенький плюс сила шоу 16 сила 16 это хорошо так смотрим на деле Лунное Зачарование. Смотрим на Бегунок. Ну, а Доспех скорее всего шестнадцатый будет. Смотрим на Пластилиновую обычную. Она тоже. Она тоже скорее всего 16 мы можем конечно их прозвонить но нам нет особого смысла убираем этих двух самое интересное мы разделили их двух, и нам за двоих дали опыт. <смех> Интересно. Всегда же за одного дают опыт, а тут за двоих дали. И еще и с золото. Ну, золото понятно, что за них периодически падает. Но сам факт, конечно, удивил. Ладно, Бывает. В надо идти дальше, хотя у нас 3000 можно что-нибудь закупить торговца. Еду, например. Два рациончика взять у него урезанных. Дротик обязательно взять. Адреналина и с него надо снимать. Адреналин. Зелье очищения можно взять тоже. Мы его грейданем. У нас, водит... У нас двое. Так, это очень плохо, что они сюда пришли. Но хорошо, что не маг пришел сюда. Поэтому нам на них все равно... ему доспех важнее, чем этот и весь мусор? Диапазон обязательно стоит брать. Это основу убийцы. Тупо на расстоянии всех будешь любить Свиток опознания, свиток рассеивания проклятий. Так, у нас алхимик источник мудрости алхимик на четырнадцатом уровне В принципе можно сбегать до алхимика зелье исцеления зелье очищение очищение берем зелье исцеления также берем благо мы без испытаний играем для нас это берем карту обязательно потому что она понадобится позже все деньги закончились но ну. Осталось 34 монетки. Продолжаем. Перекусили. Можем, в принципе, прозвонить. Может быть, нам повезет. Не факт, конечно, но и мы сон проживем Вот, например, рассеивание проклятие конечно, неплохо, но у нас нечего рассеивать. Давай антимагию иммунитет к магии на любые чары потеряли над вами всякую власть вы совершенно незины для магии данный эффект позволяет подавляя действие любых вредных и полезных магических эффектов включая проклятие очарование палочки свитки кольца артефакты количество ходов 20 улучшенные кольца и перезарядка артефактов Ладно, продолжаем двигаться. У нас еще двор в чернокнижник. Я правильно, понял? двор в чернокнижник. В мелишном бою не сильный, но в дальнем бою это просто троиндец. Вы с ним закрыли бьетесь. Рекомендуется бить именно в мели. Еще вот двое ребята, которые идут к нам в гости, думают, что они, а их четверо. Четверо это очень больно. Так. Да, мы справились с меньшими потерями. Ах ты, ёшкин, матрешки, Ну, сейчас же встанет, зараза. И он будет вставать, пока эти двое живы. То есть нужно его оттаскивать от, от этих двоих водолаков, которые здесь находятся. Чтобы он их не видел, чтобы, они, чтобы его вообще можно было убить. Вот. Пять опыта за одного. Нормально. Красота. А так нам за двоих пять опыта дают, если вместе его убивать я думаю надо посмотреть что у нас по свиткам свитков улучшения 4 то есть мы в принципе можем чернокнижник С чернокнижника в большинстве случаев падают зелья разные а тут нам выпало не только зелье за счет кольца богатства тут самые тяжелые зелье силы нам выпало еще одно нажимаем его выпиваем обязательно прозваниваем пол чтобы не попасть в ловушку потому что попадание в ловушку для нас ничем хорошим не окончится Есть палочка она называется дезинтеграция берем обязательно мы проголодались вот опять же у нас 16 сил в принципе одеваем доспех зачарования но но если он нулевой то он нам бесполезен будет Это его можно по сути продавать у нас есть ключик его найти куда его запихнуть в теории здесь вот сбоку да что-то еще должно быть дверь дверь нашли еще один ключик смотрим сундук сундук пустой берем золото перекусываем Могу, в принципе нажать Мистическую энергию пускай перезаряжает. Дворф Монах. Достаточно тяжелый экспонат, если его бить именно в мили. Его надо бить, во-первых, в РНЖ и смотреть, чтобы он ничего на себя лишнее не повесил. Так называемый контратак. Вот опять же, он идет на нас. Он у нас пока еще ничего не активировал. Что мы с ним делаем? Наша задача от него просто избавиться, потому что это самый простой способ будет. Он сейчас сфокусировался. Этот монах полностью оточен на свою цель. Похоже, он предугадывает каждое ее движение, еще далеко к этому, как оно происходит. Пока он сфокусирован, следующая атака против него, гарантированно будет промахом. Неважно при каких обстоятельствах. Парирование атаки монахам будет стоить монаху фокусировки. И ему придется вновь собираться для парирования еще одной атаки. Монахи быстрее фокусируются в движении. И соответственно, нам нужно просто от него избавиться. Потому что мы мели, мы физика. Мы его просто не убьем. Нам нужно его либо скинуть, что лучше всего. Поэтому просто тащим его за собой. И скидываем его с обрыва. Желательно, чтобы он нас не потерял. Видим двух бурдалаков. Но они не самые сильные противники, но их стоит, видимо, льда. Это мороженое элементальность. Никогда не деритесь со льдом в воде. Это просто мазохизм. С ним надо драться. Он всегда дропает зелье холода. Как элементаль огня, зелье огня. У нас очень слабая физика. Нам нужна усиленная физика. Нужно усиливать свою физику. У нас есть палочка дезинтеграции теперь. Благодаря палочке дезинтеграции мы, в принципе, можем что-то дистанционно попытаться. Вот опять же, мы нашли ловушку стражей. Достаточно сильные ребята, особенно на высоком уровне. Рекомендуется заранее узнавать об этих ребятах, чтобы не возникало лишних сложностей. Мы нашли латную броню метаболизма. Это очевидно проклятая броня, но мы будем ходить в ней. Наша задача узнать теперь, насколько она... Мы будем ее скорее сейчас зачаровывать. Мы даже с метаболизмом мы будем ходить в латной броне. Зачарование упало. Остался метаболизм. Метаболизм упал. Доспех для нас тяжелый. Прозваниваем доспех. Смотрим, насколько он для нас. Платная броня плюс 5. То есть она была плюс 1. Сейчас она для нас плюс 5. Отлично. Продолжаем движение. Видим еще и ребята. Вот теперь с ними можно драться в мели. Не особо сильно переживаю то, что они нам что-то. А кто ударит или не додарит. Кольца все опознали. У нас мы сильно голодные. Рекомендуется. Магов очень. Опять же, огонь. Рекомендуется прозванивать местный, чтобы случайно не наткнуться на какого-нибудь опять же огненный элементарь его лучше убирать дистанционно либо вплотную вот убрали все закончился элементарь потому что если вы будете с ним драться в миллион вас подожгет либо просто драться с ним в воде вот опять же мы видим дворф монах достаточно сильный физик если у вас слабая броня с ним нельзя драться в мире его нужно бить только дистанционно но у нас есть грозовая ловушка но у нас также есть вода но она слишком далеко мы можем его вытащить на ловушку вынудить подойти к ловушке Тем самым он будет вынужден с нами максимально бейте с ним дистанционно, если он сфокусирован, то лучше с ним не драться, по крайней мере, это элементаль энергетический, так называемый с энергетическим элементалем нельзя драться в воде потому что вы просто получите хреново тучу урона да он еще и ослепляет на 5 ходов так что вам не скучно было видимо, пока он к вам подойдет он также маг его лучше желательно убирать дистанционно потому что маг это маг все-таки ваша броня которая у вас латная плюс сколько то она только от физики защищает а против магов вам будет очень тяжко есть кольцо конечно которое у нас данное присутствует но она всего лишь 31 процент и не факт что она вам посчастливится заблочить Опять же, у нас двор в чердак Нижник накинул свой дебаф. Потрепан. Очень сильный достаточно дебаф у него. От него нужно просто избавляться максимально быстро, потому что он нам по сути говоря сломал броню. У нас броня сейчас плюс 4. Хотя до этого была так и урон меча у нас меч плюс 6 броня плюс 5 а он нам и сломал поэтому таких ребят лучше держаться подальше если есть возможность убивать дистанционно он ушел у нас пиранье есть опять же но у нас слишком маленькая это и мы сейчас просто так как оп раз так вот два пирание проснулась ждем пока она активизируется но она нас не видит видимо увидела и вот так вот три оп и все. И забрали загадочное мясо. От них. Нашли зелье ощущения. И... Светок улучшение. Что делать с загадочным мясом? Ищем семя ледяной лилии. Если оно у вас есть. И вы не играете без испытания растений. Берете, ставите, загадочное мясо выложить. И что-нибудь бросаете в лилию. Сам цветок. Все. Теперь у вас замороженное мясо. Это гейзерная ловушка. Она сделает для вас воду. Очень полезная ловушка. За вот этой книжной полкой в большинстве случаев что-то есть. Ваша задача ее открыть. Ее открыть можно несколькими способами. Это в основном огонь. Огонь, либо взрыв. Ужас, телепортация, смене... же, но мы пока открыть ее никак не можем. Двор в чернокнижник к нам подошел. Он нам дал зелье холод, опять же. Вот опять же, элементаль огня. Что надо делать правильно! Либо искать воду и драться с ним, либо еще лучше через инвиз его убить. Либо не через инвиз, а максимально. Ну, по сути, для разбойника, либо вот убийцы в нашем случае, убивать его только через инвиз. Самый быстрый способ, потому что. Любым другим классом его лучше бить в воде. За исключением иммунных к магии. К магии и иммунных к магии огни. Опять же, прозваниваем местность. Смотрим, есть ли ловушки. чтобы случайно на них не попасть. Вот, смотрите, камень взрыва нашли. Сейчас будем прожимать камень взрыва. Взяли камень взрыва, бросить. И нашли камень зачарования. Еще один. У нас, хуже три штуки. Мы видим опять элементали огня. Он нас не увидел. Но тут же дворф сфокусированный монах. Самый простой способ от него избавиться – это, во-первых, сбить с него этот парирование. Он, кстати, дважды атакует еще. И потом просто уходить в инвиз. Либо не уходить в инвиз, а тупо зажать его в дверях. Двери работают. Двери, по сути, это ваши лучшие друзья. Энергетический. Сильный экспонат. Очень больно бьющий. Ледяной, ледяной он замедляет у вас. Скорость атаки, скорость удара, то есть достаточно сильный экспонат. Я предлагаю зачаровать, сейчас посмотрим, что нам повезет нам тьму дали если не ошибаюсь да. да, класс это для для роги тьма это прям ух то есть нас тупо не увидит прочитаю на наносит начертание руна тьмы доспех на который для сена это руна размывает чертание владельца делая его менее заметным то есть по сути говоря меня не увидит практически и чем выше зачарование тем больше вероятность того что меня не увидит о да да да спасибо спасибо всегда мечтал опять же можно в принципе убрать стражи но они нам не актуальны Потому что у них в большинстве случаев оружие. Они дропают, сносят с собой разное оружие. И я даже зачарованы. Поэтому они нам не актуальны. Очищать. Нам очищать нечего. Нам нужно найти алхимика. Алхимический котел. Еще, его здесь нету тут есть источник мудрости источник мудрости стоит плюс 2 это 43 процента досчитать стихи 85 сотых кольцо удачи хорошее кольцо но но ситуативное его не стоит грейдить если вы не уверены опять же кого мы видим правильно дворф монах что мы с тобой делаем правильно скидываем в пропасть ты меня видишь ты меня не видишь ты меня должен увидеть увидишь меня он меня не видит вот, вот о чем и речь причем это руны темноты делает очень сильная руна особенно если вы играете за класс который которому не нужно чтобы его увидели То есть он нас увидел только потому, что я захотел, чтобы он нас увидел. Опять же, вот мы, он потерял след. О, ты меня видишь, чудо. Подбросили, пускай он полетает. По сути раз улучшенные кольца либо дальность дальность хорошо как говорится 10 клеток это достаточно много но кольца на 9 ходов конечно это классная вещь. как говорится ищем алхимика мы заинтересованы в алхимике Видим много растительности, значит, у нас будет главное на огненный элементальный попасться. Потому что если много коррозии, очень опасная вещь, от нее лучше сваливать. Опять же, почему вы попали под коррозию? Потому что мы не прозвонили местность, которую видим впереди. Мы опять же видим дворфу монаха. Достаточно тяжелый экспонат. Но он нас не увидел. Потому что у нас стоит, во-первых, бесшумные шаги, во-вторых, доспех темноты. Опять же, персонаж проголодался. Тут в идеале сделать эту еду, которая будет давать ему максимальную сытость. Но опять же, ее надо найти. Вот почему лучше всего замороженное мясо. Оно есть шанс того, что оно даст эффект. В данном случае нам дали эффект от мистического обеда от еды. В бурдюк стоит собирать, если вы играете, конечно, без испытаний и конкретно без рассы. Разванивать все стоит, потому что если вы случайно наступите в ловушку, вот, например, в огненную ловушку, поджигающую, заставьте лучше наступить вот этого. Это очень плохо. Итак, вы попали, получается, под огонь. Все достаточно тяжело. Но вы, скорее всего, сгорите, потому что огонь перекинется сейчас дальше, и вы просто то, что могли пролутать, вы не пролутаете. Соответственно, нужно было делать что? Правильно. Нужно было закрываться вместе с ним в комнате. Все, ваш ваша роса как говорится, сго... и замороженное мясо, кстати, тоже сгорело вам нужно было тупо от него избавляться от этого замороженного мяса сейчас тут все сгорит все что лежит все что как говорится роса, прощай нам еще повезло что не фул уровень чтобы а бы так бы роса, прощай было бы ну, по сути было замороженное мясо, стало прожаренное. Поэтому лучше все таки делать замороженное мясо. Что надо было сделать, чтобы так не сделать? Где-нибудь отсюда вот стоять и стрелять в него. Он бы загорелся, мы бы ушли в инвиз. И просто от него свалили бы. А так получилось, что ловушка сработала и подожгла тут площадь. Вот опять же. Магия очень опасна, опять же, этот спящий. Учитывая то, что он спящий, к нему можно просто со спины подойти и ударить. Но сын Виза, где тут у нас это на Вот убийца может убить врага с, поэтому здоровья ниже. В нашем случае при уровне подготовки четыре четверка сто процентов. То есть мы его по идее можем ваншотнуть. То есть 4 это получается зеленый, желтый, оранжевый и красный. То есть мы ваншотаем врага. Внизу вместе с того, кроме босса, соответственно. Наносим достаточно много урона. Поэтому на локации с травой лучше не поджигать. Не использовать огонь. На локации с травой лучше фармить травинку. Росу, если у вас есть трасса. И возможность запихнуть все в бурдюк. Опять же, персонаж проголодался. Кушаем. Они нас не увидели. Мы нашли мистический сад. Хорошая ситуация. Он называется В тени. Вы растворились в тенях, вас не видно, а ваш метаболизм замедлен. В этом состоянии враги не атакуют и не преследуют вас. Атака или использование магии, например, свиткой или палочки немедленно развеять невидимость в добавок вы можете дольше обходиться без еды. И вы остаетесь в стенах, пока не покинете их или враг не наткнется на вас. Вот если прям критическая ситуация, можно и в стене играть. Тут постоянно красный этот будет бегунок у вас. Особенно если вы за рогу играете. И вы его просто хлоп, кого-нибудь хлоп. Красный бегунок набрали лоб, резанули. Вот, например, сейчас я пока продемонстрирую. А, он проснулся. Ну, давай. Ну вот, а вот. Например, вот взяли. Он меня увидел, как он это сделал, но не суть важно. Факт в том, что вот он. Он в дверях стоял, а вот он нас видит. Сейчас он нас тоже видит, потому что мы к ним в одну клетку стоим рядом. Все. Мы от него просто скрылись. А мы при этом ничего не до этого не делаем. Они просто убежали от нас. Мы либо могли их резануть, если через инвиз еще. Дополнительно. Кольцо богатства стоит, одевать, пока вы качаетесь. В практических ситуациях вы сможете его переставить на кольцо стихии. Вы, опять же, немножко проголодались. Персонаж, видимо, постоянно голодает. Поэтому. Опять же, кого мы видим? Мы видим дворфа монаха, Но мы также видим и пропасть. Думаем, как от него избавиться. Самый простой способ встать вот в эту дверь. Он нас наверняка увидит. Мы его просто скинем. Что касаемо этого, принцип тот же самый. Но его можно убить дистанционно. Он за счет того, что большое существо, голем, его можно убить копьем, любым оружием с досягаемостью. Вот как написано, это оружие имеет повышенную дальность атаки. Опять он нас не видит. То есть мы его можем просто резануть. Разочек. Хотя голем достаточно толстый. Жучок, у него 70 хп, что ли? Мы То есть это достаточно много для всех классов. Очень опасный персонаж. Он, если нас увидит, он на нас будет кидать магию. Лучше не рисковать. Но, опять же, он, видимо, завис. Потому что у нас дополнительной скорости нет, он, видимо, завис. Что я рекомендую в этом случае? Учитывая то, что у нас кольцо богатства одето, рекомендую просто через инвиз его резануть. Возможно, что-то вам стоящее с него дропнется. Опять же, еще один дворф-монах. От него таким же образом можно избавиться. Только в этом случае надо его обогнать, чтобы он улетел вниз туда. Вот в эту вот часть. А вы в дверях будете стоять. Главное не дать ему сфокусироваться. От этих можно также избавиться было скинов. Вот опять же, Дорф Монах. Он думает, что он самый умный. А мы его берем и полетели! Все, избавились. качаем меч. Подходим с инвиза. Большую часть хп с него сняли, остальные остатки. Самое безопасное это вода. Но она будет очень опасная, если вы против электрического или ледяного дерева Поэтому, по сути, самая безопасная вода. Плюс, можно скорость на ней разогнать. Есть такое умение. Поэтому, если вы ходите по воде, можно сказать, что безопасность. Опять же, голем. Вот, кстати, надпись написана. Голем из... Все же слишком велики, чтобы поместиться в переходы, но дворфы компенсировали, наделив их новыми магическими способностями. Големы способны телепортироваться в одно из помещений в другое, а также могут телепортировать врагов к себе, если те находятся в зоне их досягаемости. Голем нас не видит. Что мы можем сделать? Мы можем вынудить его нас увидеть, поменяться с ним местами. Очень хитрым способом. Только не с этим, а вот с этим. Так, у нас три врага одновременно нападает. Что мы делаем? Учитывая то, что у нас голем не должен видеть. Голем улетел. Убираем мага. В первую очередь, в большинстве случаев, стоит убирать именно мага. или лечения не стоит рисковать лишний раз ваша задача в подземелье выжить лучше убегайте будьте трусом но выживете опять же мы его видим Наша задача, чтобы он обошел нас. Он нас обошел. Мы его привлекаем, чтобы он нас увидел. Только мы его поздно привлекаем, он убежал уже. Ты куда убежал-то? Вот опять же, темнота. Чем сильнее грейд темноты, тем... Лучше. Сюда по телепортировался голем, который, с которым мы дрались. И у него двуручный у живой статуи. Двуручный меч молнии. Это достаточно сильное существо. С двуручным мечом. Это прямо ух. Это, если не ошибаюсь, двуручный меч это шестнадцатый по силе. Поэтому с ним драться еще нужно так. Учитывая, что два соперника не стоит. Стоит их разделить. Опять же, меня один увидел, второй меня не, не увидел. сам простой способ избавляемся от одного и ловим второго за хвост, чтобы он не убежал. Но опять же он убежал. Зараза. Ну, знаете, он нас увидел этот сфокусированный монах. Мы не будем драться в, тол в толпе. Мы будем, если и драться, то будем драться явно не в толпе. Мы одного скинули. И второго туда же. Нам не нужно их побеждать, там что-то выпендриваться. Наша задача от них избавиться. Вот этот двуручный меч, не очень сильный, и это я даже не знаю, как его убить, если честно. По идее, его, конечно, хотелось бы шлепнуть, но я боюсь, что мы не справимся. Агрим этого человека, учитывая то, что он достаточно сильный, просто ждем. Наша знать, чтобы он, чтобы отагрился монах, он ушел, и мы убили этого. Вот опять же монах согрелся на нас но нам это не принципиально потому что он... монах слишком глупый когда есть рядом пустота и палочка взрывной волны вроде называется ее стоит максимально использовать Наша задача на следующем уровне найти, во-первых, алхимика и беса. Потому что если вы не найдете беса, у вас не будет торговца. И поэтому ищите беса везде и выполняйте его задания. Вот это страж. Его пройти можно двумя, даже несколькими способами, не двумя, даже больше. Можно через цепи пройти. Можно пройти через зелье ускорения. Это левитация. Вот, зелье ускорения. Нажимаете. Пробежали. Подняли. Нам зелье силы дали. Прибежали. Выпили. Красота. Смотрим. Сила 18. Красота. Можно пройти через этот, через кольцо ускорения, но это в других видео будет. Можно через кольцо. Не через кольцо, а через этот. Через камни перемещения. Кинуть куда-нибудь вот сюда вот перед самим стражем. Часовым. И пройти. Страж бьет очень больно. В общем и целом, если у вас есть скорость, вы очень много можете делать. Поэтому скорость одной из самых сильных. Умений. Он по нам ударил 3. Но нам. С... С голевом драться нет особого смысла, поэтому мы его просто резаним. И он нам дал двуручный меч молнии. Второй двуручный меч молнии. То есть с них падают даже грязные вещи. Это благодаря кольцу богатства. Читая -то, то, что мы не нашли алхимика, мы ищем алхимика. Прозваниваем местность, смотрим сундук, сундук. Пустой. Прозваниваем местность. Видим голем. В данный момент мы не хотим с ним драться. Поэтому видим беса. Идем к бесу. Он говорит про големов. Вот теперь нам нужно с ним драться. Смотрим сундук. Это хилочка. Красный голем резанули. И нам за големов опыт еще идет. Сейчас очень мало нам дают опыта за кого-либо на высоком уровне. Поэтому нам очень важно, чтобы нам капал опыт. Лишние вещи перекидываем на следующий уровень, потому что они нам 100% не понадобятся. Вот, например, как факела, я говорю, что нам не понадобится с высоким процентным шансом. Как и Кольца. Потому что нам мы, скорее всего, будем превращать. Но для этого нужны слитки превращений, которых у нас нет в текущем времени. Это все надо ряд продать. Даже, наверное, с, с копьем. Видим Голема, но он нас не видит. Поэтому мы пока видим чернокнижник, который смотрит в нашу сторону. Это очень плохо, потому что в большинстве случаев у чернокнижников зелье падает. То есть, если мы его скинем, мы не получим зелье, потому что зелье при падении разобьется. Плюс дорога неизвестна какая еще здесь, вот в этой местности, в полу. Там могут быть ловушки, не ловушки, то есть нам его лучше обойти. Нам с ним не, не надо драться. Потому что чем выше уровень, тем цифра выше, тем больше вероятность ловушек. И ваша задача максимально наша. И тех людей, которые играют с минимальным количеством телодвижений убирать максимальное количество мобов. Видим опять голема, но мы понимаем, что у нас плащ не откатился. Нам нет смысла с ним драться. Мы с ним можем подраться, но для этого берем дротик. Во-первых, адреналиновый мы очищаем. Потому что читаем. Этот дротик по на основе скорополоха, который увеличивает скорость передвижения и атаки союзников. Или ненадолго снижает скорость передвижения врагов. Это, с одной стороны, хороший дротик. Но, с другой стороны, он на союзников у нас не так часто повезет. А вот с врагами это неплохо работает. В принципе, можно оставить. Но самый главный дротик – это парализующий. Эти дротики покрыты веществом на основе земно земляного корня, на некоторое время парализуют жертву. Парализуют. А паралич это хорошая вещь. То есть взяли, парализовали, убили. Нам зелье ментального зрения дали. Опять же, мы знаем, что вот здесь вот есть переход, но мы туда не идем, потому что нам нет особого смысла. Потому что оттуда пойдут мобы, скорее всего. Мы видим, что этот элементаль спит, он нас не видит, соответственно, смысл нам его будить. Когда мы будем готовы, мы его разбудим. Можно сделать следующим образом. Дротик. Дротик. Дротик. Обычный. Смазать холодом. И теперь взять дротик холода. Эти дротики покрыты веществом на основе ледяной замораживают цель при попадании. Бросить и еще раз бросить. Где он? Вот он. Ну, если бы он попал, бы он его скорее всего убил бы. Но дротики в миличной дистанции как показала практика очень слабые. за исключением там есть персонажа вот опять же мы видим дистанцию он если нас видит что в большинстве случаев бывает он начнет в нас стрелять нам это не нужно чтобы он нас стрелял мы отступаем за дверь стоим ждем его несколько ходов видим что он нас обнаружил стр... бьем его именно в двери бьем потому что в двери он у него меньше шансов по нам попасть периодически прозваниваем пол потому что могут быть очень сильные ловушки которые нам испортят жизнь особенно на высоком уровне чем выше уровень тем больше вероятность того что у нас тут будут ловушки это дезинтегрирующая ловушка при активации эта ловушка пронзит ближайшую цель дезинтегрирующими лучами, нанося огромный урон, уничтожая пропавшие предметы. То есть это достаточно сильная ловушка. Это как палочка дезинтеграции, только еще с, со сносом предметов. У нас есть ключ. Железный. И у нас есть дверь. Идем в дверь. Что-то мне подсказывает, что это, скорее всего, алхимик будет. Ну, посмотрим. Зашли. И да, это алхимик. Видим голема. Убираем голема. Потому что нам нужно накопить 5 жетонов. У нас пока только 3. И у нас как раз жетоны по квесту на големах. И плюс с големов опыт идет текущий момент времени у нас 6 энергии делаем как делается по сути ну вы по сути откроете всем что вам нужно делают рекомендуют вот именно мясной пирог нажали прожали съели про еду временно забыли зашли нажали что вам нужно сделали так ближайший у нас будет босс вы не знаете что это за босс поэтому собирайте то что посчитаете нужно рекомендую практически на каждого босса экипировать эликсир зловония и эликсир крови дракона это вот это иммунитет от огня вот это иммунитет от яда Обе вещи рекомендуется к использованию. Очень сильная штука. Если у вас, как говорится, проблемы с мобами, вот использовать искажение постоянно. Но мы его используем редко. Наша задача сейчас подсобрать во-первых что у нас по инвентарю в целом очень много зельев огня сейчас мы будем переделывать кстати и, и зелья токсического газа переделываем получается Развиваем одно развиваем второе там нужно 10 чтобы сделать этот сначала сделать их алхимический катализатор. Не советую зелья инвиза перекрафчивать. Зелья холода лучше перекрафчивать. А из семечек оптимально всего перекрафчивать именно яд. Ганус который, потому что я его реже всего использую обычно. И еще один катализатор нужен для того, чтобы сделать яд на этот То есть берем опять же этот, берем этот катализатор, готово. Берем катализатор. Подожди, катализатор позже. Берем огонь, прожали огонь. Это зелье драконьего пламени. Зеление драконьего пламени, катализатор. Нажали. Эликсир огня. Есть. Катализатор, взяли огня. Не хватает магии. Расщепили это же, токсическое. Прожали, эликсир зловония готов. Два основных, которые вам понадобятся в любом случае. В большинстве случаев они либо помогают вам, но не мешают точно. Теперь смотрим, четыре нужно, чтобы сделать зелье избавления смотрим значит нам нужно найти 4 что у нас осталось по сути можно весь холод и избавиться от холода 1 2 3 4 избавились от холода Пожалуйста. Смотрим, что нам еще по свиткам нужно. Что касаемо свитка ярости. Достаточно сильный свиток при прочтении, вызовет трех, привлекающий внимание, вводящий в ярость того, кто уже есть. И его грейжиная версия свиток вызова. То очень сильный свиток, я его периодически использовал, ставится арена, которая у вас... Не будет просто. Ну вот, написано. Когда прочтен свиток, свиток издаст с гурем кирев, который привлечет врагов, причитавшему создаться тем временем маленькую арену вокруг него. Арена классная вещь, но на боссов она прям минимальная. То есть, если вы сомневаетесь, лучше ставьте арену свитком вызова и не заморачивайтесь. Но учитывая то, что у меня доспех достаточно силен, я думаю, мы арену ставить не будем. Мы будем делать из него свиток агрессии, это кошней камень агрессии. Хорошая вещь, рекомендую. У нас только свиток возмездия рекомендуется делать именно ментальный удар потому что в сумме с зельем ментальный удар с зельем сейчас покажу вот этим вот, как он называется зелье ментального зрения и ментальный удар в сумме дают очень сильный профит по мобам рекомендуется его именно использовать но для этого нам нужно что-то развеять ведьмин стебель рекомендую оставить в крайних ситуациях он и вас спасет камень интуиции нужен на начале в лейте он по сути говоря, бесполезен будет для вас. Также нам нужно сейчас я скажу. А, вот. Это называется пустофрукт. Соединяя его с семечкой черного цвета, это будет как зелье опыта которое, вот оно которое нам понадобится позже их нам понадобится минимум две штуки но лучше больше конечно учитывая то, что мы пока здесь рекомендуется еще еще затариться тот же гус на мох, например, запихнуть, либо Посмотрим, что тут у нас. Водная регенерация на концовку нужна, понадобится. По сути, пока все если что-то найду, я вам расскажу. Продолжаем движение. Что вам может понадобиться? Но учитывая то, что нам особо переживать нечего, просто нажимаем. на ну, да, нам повезло. Нам дали слабость. Теперь идем туда, куда изначально не хотели идти. Открыли, смотрим, что то Вверх, мы не знаем, что это. Смотрим. Прозваниваем полы обязательно, чтобы не наступить на ловушку. Это звезда цвет Вот то же самое черное зелье, о котором я говорил до этого за пару минут назад. Это семя Она вам даст семян много разнообразных достаточно хорошая штука рекомендую использовать постоянно тут ловец росы он даст много росы и семелов даст много семян поэтому встаем на росу и он нам выдаст сборную солянку учитывая то что у нас уже бурдюк полный нам нет особого смысла Ну, эту, в принципе, можно нажать, как говорится, зв... звезда цвет. Но он по своей сути в данный момент нам не актуален. Он очень сильно актуален, когда у вас есть скорость. Зель... Не зелье скорости, а этот кольцо скорости. Он прямо, ух, количество ходов прям зашкаливающее. чем сильнее кольцо прокачано, тем лучше. А так он для нас бесполезен в данный момент он дает эффект вашу точность увеличивает и уклонение на 30 ходов а эти 30 ходов зелим скорости не зелим а ну и зелим тоже а с кольцом скорости он прямо ух растягивает до невозможности вы просто будете бегать как не в себе вот опять же мы видим кого видим. Дворфа-монаха достаточно сильный экспонат в меличном бою. С ним драться не рекомендуется в мели. Но он опять же он сфокусировался, то есть мы его не пробьем, чем бы мы ни пытались, за исключением магии. Поэтому с него надо снимать парирование. Мы получаем опыт только за големов в данный момент поэтому опять же мы видим огневика огневики летают поэтому даже если мы его подтолкнем через палочку взрывной волны она нам не поможет никак поэтому единственное что я бы порекомендовал приморозить это чудо то есть вы как минимум ее от него можете от половины хп его избавиться можете просто зелье холода кинуть но тратить целую зелье на одного это сомнительное решение сам простой способ подождать его либо через инвиз либо в дверях но желательно искать воду если воды в ближайших окружности нету через щиты Максимальное количество щитов собирайте и просто бейте это чудо. Даже если оно вас ударит огнем, не огнем, вы от него сможете избавиться. Потому что щиты подавят ее. Голем опять же тот, кто нам нужен. У нас как раз сейчас плюс один будет. У нас, у нас в данный момент 4 жетона, а нужно 5. Опять же прозваниваем местность, не забываем. Ну, вот мало того, что за них опыт дают, так нам сейчас еще и кольцо предприимчивый без даст. О, да, ты мой герой. Насчет награды у меня нет при себе наличных, но есть кое-что получше. Я дарю тебе это кольцо. Наша семейная реликвия Это. Она досталась мне от дедушки. Он снял его с пальца мертвого паладина. Ну ты зараза. Предприимчивый бес. Увидимся, убийца. И это кольцо скорости. Вот о чем я и говорил. Самое сильное кольцо это кольцо скорости. Потому что оно вам даст просто тьму преимуществ. Его рекомендуется, если у вас оно есть, рекомендуется качать в первую очередь. Также одевать, потому что оно. По сути говоря, самое сильное для вас будет. Мобы просто будут стоять. И чем сильнее оно будет прокачано, тем комфортнее вам будет играть. Опять же, прозваниваем местность, не забываем, потому что если вы напоритесь на какую-нибудь ловушку, которая вам даром не уперлась. Вот опять же, мы видим двух стоящих. Но тут есть дезинтегрирующая ловушка. Тут написано, что она уничтожит попавший в нее предмет. И, соответственно, нам нет особого смысла кидать в нее предметы. Мы можем кинуть палочкой. И все. И пускай разбирается. Достаточно сильный моб но его в идеале лучше сталкивать потому что с него может что-то дробнуться но лучше особо не рисковать скинуть его и пускай летит там на расчет с него выпадет вам там на следующем уровне выдадут опять же стоит активировать сразу например тот же энергетический и замедлить это хочу кабру вот опять же у него эффект покалечен на 5 ходов благодаря дротику но учитывая то что у него эффект сфокусирован мы просто не сможем его ударить какой бы урон от нас не пришел нам нужно сбить физический урон от него. соответственно мы можем бить его только магией два варианта развития событий либо вы бьете его физой например любым, любым метательным оружием который сбивает ему эту фокусировку скажем вот элементарный метательный нож который вот он его парирует и теперь фокусировка закончилась у него теперь нет фокусировки осталось чисто вот поколеченности мишень шоу на воткнуто и мы его просто забираем Он нас потерял из вида. Он нас просто потерял из вида. Все. Избавились от этого. Инвис не обязательно. Важнее, чтобы он стоял ближе к пропасти. И вы его просто подтолкнули. Да, вы потеряли палочку, с этим никто не спорит. Но вам ее вернут. дротик вы вам ее вернут. Вот этот дротик. Если бы с него что-то еще дропнулось, вам бы и это вернули. Просто на следующем уровне все бы нашлось. Поэтому как-то так рекомендуется максимально. Прожимаем. предсказание Вам больше нечего предсказывать. Яркий свет. Предвижение можно нажать. И оно на 400 ходов при заменит вам свиток магической карты. То есть это его, по сути, грейженная версия. Учитывая то, что мы уровень знаем и так, поэтому нам особо нет смысла его магической карты прозванивать. А вот предвидение, оно нам может помочь в перспективе еще. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо, всем пока.